Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какой сегодня праздник? Сегодня День защитника Отечества, 123 февраля. А, скажите, пожалуйста, знаете, как он назывался этот праздник, а, впервые, когда его образовали? А -а -а. Что он назывался? День а, Советской Армии и Флота. Было нынешнее название. Слышал, но прям, чтобы знал, нет. нет. нет. Как вы думаете, равноценно была заме... подмена названия этого праздника? То есть, если это был когда-то День Советской Армии и Флота, сейчас День защитника Отечества, на ваш взгляд, равноценно? Да, я считаю, что... Равноценно, так как день защитника Отечества, как бы даже по объему лучше, все-таки где защитника Отечества. Что как бы все являются, все прикасаем к этому празднику. Всех можно поздравить, мужчин, тех, кто служил и не служил, будущих защитников. А скажите, вот, на ваш взгляд, а какое именно отечество получается? То есть здесь защ... какое отечество мы именно защищаем, на ваш взгляд именно? Вот? Ну, э -э наше отечество, где родину нашу. То есть Россию в рамках да. границ. Да. Все, спасибо большое. Не убегайте. Сейчас вам визит. Добрый день, информационное агентство Ледокол. Первый вопрос, который хотели задать. Какой сегодня праздник? Ну, что праздник, День защитника Отечества. Скажите, пожалуйста, знали ли вы то, что этот праздник изначально, когда его назывался День советской армии и флота? На ваш взгляд, скажите, вот подмена названия этого праздника равноценна ли? Например, на День Советской Армии Флота на День Защитника Отечества, Наверное, да. Так, и последний вопрос. Примерно вот, тогда так, День Защитника Отечества. Какое отечество мы защищаем, получается? Согласно названию праздника? Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой сегодня праздник? День Защитника Отечества. Так, скажите, пожалуйста, а знали ли вы, что этот праздник когда-то назывался День Советской Армии и Флота? Нет. Вот сейчас разъясню, когда появился, он был посвящен образованию Красной Армии в 1918 года. Это были добровольцы, которые стали на защиту социалистического отечества, и в честь этого назывался этот праздник, и постоянно в Советском Союзе он отмечался во все великие даты защите социалистичной да, да, ну этот день как раз происходит. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд равноценно вообще было название здесь Советской Армии и Флота переносит здесь защитника Отечества, вот как сейчас вот в России. Не полагаю, что, да? Процент. На ваш взгляд еще также какое отечество мы защищаем? Своя. То есть защищаем сам факт нашей родины, по сути. Ну да. Неважно, то есть, что... Там, где живут наши близкие, где живем мы. Понял. Все, спасибо большое, что ответили, уделили Это время. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какой сегодня праздник? Праздник. Раньше был этот праздник День военно-морского флота, Вооруженных сил Советской Армии. Сейчас День защитников Отечества настоящих мужчин. Так, скажите, пожалуйста, вы сейчас лучше назвали то, что было другое название до праздника. Изначально День Советской Армии и Флота, а сейчас День Защитника Отечества. Скажите, на ваш взгляд, равноценно ли замена названия этого праздника? Да, это День Отечества. Да, ну, в общем считаю. Каждый мужчина, да и женщины, некоторые, все защитники защищают свое отечество, долг каждого гражданина. Так, а чему был посвящен праздник? Я думаю, вы знаете, то, что это был день образования Красной Армии Флота, когда на призыв защитим социалистическое отечество, люди добровольно стали и задержали немцев в 1917 году, 23 февраля. Слышали. Этого. Изначально это в честь этого был праздник назван. Скажите, а вот сейчас в данный момент, а какое отечество мы защищаем? Отечество, у нас одно Отечество, его и защищаем. Ну, в общем, Родину нашу. Нашу Родину. Все, все, спасибо большое, что ответил. А, говори. Добрый день, скажите, пожалуйста, о том, о сегодня праздник? День защитника Отечества. Так, скажите, пожалуйста, знаете ли вы то, что впервые этот праздник там, назывался День Советской Армии? Видите, как раз результат. Да. А, да, я знаю, ему 103 года. Да. Да. Слышите, пожалуйста, на Ваш взгляд, равноценно ли наз... замена названий? Мужчинцы, с каждым пунктом на те годы, отечественники отечества. Да, я считаю равнозначным, потому что все мужчины, они защитники отечества. Слышите, у нас вот вопрос. Слышите, какое отечество будет защищать? Российское наше государство. Это наше отечество. Ладно, что или Родина? Именно так. Я хочу, чтобы время ответили. Нет, день защитники отечества. А, скажите, пожалуйста, знаете ли вы то, что изначально день заполнили праздник в Советской Армии и Флота? Слышишь, что да, Конечно. Сейчас это день защитникоте называется. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, равноценность или переименование домов праздников? Ну, я думаю, равноценный. Потому что раньше этот праздник был при Союзе, а сейчас у нас нет Союза, в России. Я думаю, что да. А, тогда, в честь чего этот праздник был. Это был декрет, вот это февраля, социалистической отечественной опасности, и люди добровольно встали на, на его защиту социалистического отечества. И в честь этого был праздник, все даты в СССР в начале праздник а, и, естественно, армии клуба. Сейчас это день защитника отечества. Скажите, просто, на ваш взгляд, какое сейчас отечество мы защищаем? Россию. То есть Родина. Ее, ну, родина, конечно, наша Родина. Она то же самое была, что и в советское время, и сейчас она ничем не отличается. То есть название то, что раньше было в СССР, сейчас Россия. Также это все, это, ну, это наша античинка. Все, спасибо большое, что ответили на директор.